Здравствуйте, дорогие друзья, рада снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я расскажу о лучшем подарке для путешественников и тех, кто мечтает связать свою жизнь с путешествиями. Поехали! Предлагаем вашему вниманию замечательную коллекцию в расцветке карта от бренда Нарикаро, рисунки как будто сошли со страниц рассказов Жюля Верно. Обратите внимание на фактуру кожи, имитация ткани, мягкая и приятная на ощупь, как будто держите в руках ценный загадочный артефакт. Давайте рассмотрим всю коллекцию подробнее. Широкий выбор модели визитниц позволит вам выбрать для себя самую лучшую и разместить там самые необходимые в дороге, в путешествии карты, удобные, практичные кошельки на полную купюру или же маленький кошелечек, который легко поместится даже в карман. Внутри отделение для купюр, множество отделений для карточек. Практичная обложка для автодокументов станет незаменимым помощником для тех путешественников, которые любят арендовать в поездках автомобили. Также есть футляр для ключей, в который очень удобно размещаются все ключи. А в целом аксессуары говорят сами за себя и расцветкой, и практичностью, и вместительностью. Удачных вам поездок!